Доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Дэн, это канал Axelit Games. Мы продолжаем с вами играть в Little Hope. Темные картинки. Темные картинки. Почему она светит именно... Нет, все правильно. Наши ребята решили идти в город, Little Hope, потому что туман мешал нам вернуться обратно. Почему ты сказал, что мы умерли? Думаешь, это возможно? Я в передаче видел, что мозг какое-то время работает, когда ты... Того... Умираешь? Забудь. Там не очень правдоподобно было. Тебя не смущает, что... Опа. Черный кот, но черный кот, так, к счастью. Не нравится мне это место. Эээ, в передаче. А тебя не смущает, что мы... Не можем все находиться в одном месте, если мы умерли Хотя в теории Такое вполне могло бы быть Надо проверить Внутри может быть телефон Но свет-то горит Я зайду и осмотрюсь Давай, мы за тобой Сцикло Почему мы не идем с ними? Анжело знает, что мы мучим я уверен мы правда сейчас это обсуждаем как будто у нас нет других более важных проблем это правда важно как минимум для меня говорю тебе анджела все знает сто процентов да что ж такое с этой мышкой ничего не понимаю Надо было один пад себе купить. Mm. Давайте сейчас попробуем еще раз. Не, не работает. Ладно, почему-то у меня в этой части не хочет работать клавиатура. Не клавиатура, а мышь. О а чем вы говорили? говорили? Она искала повод для сплетен, как обычно. М -м -м. Ну Пусть ладно думает что хочет ее это с ума сводит <свеч> а не понимаю что здесь такого что они пытаются встречаться ему 20 и 22 еще не готова рассказать о нас но уже скоро обещаю что сделать чтобы ты поняла что я тот кто тебе нужен мне нужно знать что на тебя можно рассчитывать что ты не подведешь догоним остальных Будем тут всю ночь стоять или войдем? войдем. Я так понимаю, это забегалов какая-то, но у не почему-то вон окна заколоченные, только в одном. более Блять! б твою, ох, сука! Ох, блядь! Это нас водила автобуса? Нет. Эй, здрасте. Простите, мы ищем водителя нашего автобуса. чё Видели его? Это смешно. Что? Что с этим туманом? Он странный. Да, сегодня затянуло. Затянуло и не дает уехать. Да, знакомое чувство. Вы тоже тут застряли? Извините, что так ворвались. Наш автобус перевернулся неподалеку отсюда. Мы еще слегка не в себе. Мы конкретно не в себе. Да, заметно. Я Винс. Мне б зеркало. Интересно, есть тут хоть одно непокрытое вековое... Тут поможет выпивка. Спасибо. Нет. Нужно мыслить ясно. Ну, оставлю тут, если что. Давайте когда? Я не буду. Зачем приехали? Литл Хоуп уже не тот, что прежде. И что здесь случилось? Что здесь случилось? Все выглядит заброшенным. Литл Хоп похож на город-призрак. Туман этот. Жизнь идет, так? А мы иногда стоим. И почему он еще здесь? Почему вы еще здесь? Если это и вправду такое гиблое место, почему вы здесь? Здесь, там. Когда как. В общем, я не могу помочь да что с ним не так есть в нем что-то странное он безобидный просто выпил лишнего осмотримся должно же быть здесь хоть что-то полезное может и найдется где Ах, старик. застрял в своем мире доска для дартс я когда-то неплохо играл. Да, поиграйте без проблем. Делать же больше Я нехуй, блядь. Осмотрюсь. Делать же больше нам нечего, давайте поиграем в Дуардс. Серьезно, дядя? Сыграем немного, а потом подумаем, как отсюда выбраться. Давайте большой дабл Я или... не новичок, дэнил Целюсь в дабл-двадцатку. Ладно, что-то вы можете. Ну еще бы. Теперь утроение двадцатки. Ну это просто. После такой ночки это почти олимпийский рекорд. На Олимпийский в Дарс не играет. <связь> Кстати, да. Офигенный бросок. А вы лучше, Тейлор? Давайте вернемся к нашей цели. Ну, типа, мы немножко разрядили обстановку, и это неплохо. Только вот... Пойдем посмотрим, что там. О, телефон. Алло? Кто-то там есть? Черт. Никого, блядь. То есть. Пиздец. Ну, такой интерактив прикольный получается. Так, что-то лежит. Какого года газета? Опа. 12 октября 79-го? смутно помню, что тут произошло. Все фабрики закрылись. <связывая> Встреча завершилась голосованием за распуск. Очередная волна конфискации при имуществе обрекает город на погибель. В понедельник последние жители Литл Хоуп собрались в здании городского совета, чтобы встретиться с антикризисным управляющим Кэти Флинт и проголосовать за распуск администрации. После закрытия текстильной фабрики Рейвенден и последовавшего массового отъезда жителей, город и его казна практически опустели. Назначенное антикризисным управляющим Флинт было поручено управление муниципальными услугами для оставшихся граждан. Однако очередная волна конфискации имущества банками означает, что последние жители вскоре покинут город и Риттлхоу будет окончательно заброшен. Лишившись налоговых поступлений, мы вынуждены распустить администрацию, заявила Флинт. Конечно, это печально. Город исчез на глазах его жителей. Попытки. Попытки чего? Ладно. Июнь 1917. Невероятно. Они нам как братья. Наши лица. Как это так? Вот они, видите все? Слева направо. Сидят. Как будто мы. Эй, сюда. Уйдем отсюда и... Вы слышали? Да, точно слышал. Что-то. Церковь. Вы... Это тоже слышали? Идем. Эти звуки были снаружи. Думаете разумно выходить на улицу? Здесь нет ничего полезного. Все равно надо идти. А я бы остался. Удачи. В поисках и всем прочем. Но вот этот незнакомец, он уже потерял смысл просто всего. Black Cat Bar. Бар черный кот. А мы, кстати, встретили черного кота. Звук идет из города. Старый пидр от нас закрылся? Да, да, осуждаю. Он. Это еще мягко сказано. Зачем переть в эту глушь, чтобы просто поддать? В смысле? Зачем ругаться так? Непонятно. Делать нечего. Придется идти в Little Hope. Я в этом не уверена. А есть варианты? Переспать? Шутка. Ворона. У меня дурное предчувствие. А у меня это как? Пугаться-то мне? То, как возник этот туман? Он странный. Это точно можете постараться не отставать, куда они блять убежали вперед, сука. <Стараз> <Стараз> <Стараз> <Стараз> <Стараз> <Стараз> <Стараз> <Стараз> Блять, наушник выпал. Ты, Бля, издеваешься? Опа, папа, папа, папа, папа, Меган побежала. Эй, можешь подойти? Я видел Меган. Что там? Я кого-то видел в лесу. Я никого не вижу. Бля... Я промолчу просто. Ну что вы тормозите? Я знаю, что видел. Прости, не верю. Ну кому придет в голову тащиться сюда посреди ночи? Ладно. Ладно. Не нам будем рисковать, нам остались. нельзя терять никого. Вы двое, держитесь рядом. Это что за хуйня? А сейчас она слышала? Что за Ты слышала? Что это такое? А сейчас она слышала, Супер. блядь. отлично. Мы в ужасе. Кто здесь? Я Что в ужасе. Было, это совсем не смешно, Джон, где вы? Джон, где вы там? Это не смешно! Пойдем-ка нахуй отсюда Держитесь рядом с Анджелой Эй, подождите! Что это? Это Меган поет. Блять, мы идем в туман. С этим туманом явно что-то не так. Заебись, Пусть мы я... с ней застряли. Эй. Посмотри сюда. Что это такое? Не знаю. Куклавуду. Я куклавуду, я плакать не буду. Найден секрет. Куклавуду. Опа! Блять! Как твое имя, сударь? Чего, блядь? Я Эндрю. Я Эндрю? Эндрю? А твое имя, госпожа? Ты кто такая? Почему ты так одета? Меня называют Мэри. Я сама ее смастерила. Кукла Воду. Она как та, что подле вас. Соизвольте поиграть со мной. Играть. Поиграйте а кто А это кто? Я ничего не сделала? Умолкни. Я вижу твою истинную суть. Преподобный Карвер не станет радовать за тебя, прознавши, что ты якшалась с дьяволом. Здесь были еще люди, у костра. Что я не вижу костра? А мы видели тетчетливо, блять, и нормально так подосрали. Я тоже видел. Вы в порядке? Как вы могли не увидеть? Я ничего не мог видеть из-за невозможно густого тумана. Давай. Да, туман, Расскажите. блядь, виноват. Из тумана? Появилась маленькая девочка, а потом опять куда-то исчезла. Это шутка? Может, вам это привиделось в тумане? Конечно, блять, мы пределе... съебнуты. На пределе, как же? Я видела танцующую девчонку ясно, как днем. Сказала, ее зовут Мэри. Она выглядела как девочка из моего сна. Но говорила со странным акцентом. Какой это был? Не знаю, я сама не смогла разобрать. Ох, во что это мы тут вляпались. Это Мэри. Она пыталась напасть. Нет. Она была безобидной. Но она Вряд меня взяла за руку так, что у меня синяк. Ну и... Похоже, остается только дорога в город. Вы шутите? Есть идея получше? Но явно не оставаться О, здесь. Что? Но мы видели, мы видели. Опа, вот наш дружбан. Да, события резко обострились. Резко? Все, что мы делаем и чего не делаем в жизни, рано или поздно, ведет к последствиям. Согласны? Не да. смотрите так. Я не могу помочь. Я Помните? ни одной картины не нашел. Но подсказку ты можешь... А что ты пьешь пустой бокал? Иногда мы радуемся, очнувшись после тревожного сна. Возможно, после смерти то же самое. У него Оксфорды. В своих странствиях за долгие годы я многого навидался. Узнал о многих верованиях. И обычно в каждом есть крупица... И фанатики ебаные там есть. Которые с ума сводят. Эти несчастные, похоже, столкнулись с явлениями, пока необъяснимыми. Ну, зловещие силуэты в лесу. Призраки прошлого. Девочка, попавшая в беду. Или она и есть беда? Мне кажется, это так Мэри это и вот думаем? это вот Мэган, с которой мы общались а в самом, самом начале. мне не удается посплетничать Стайла. Мне кажется, она просто заключила <связано> сделку с дьяволом. Не Помните, говори, когда она сожгла говори, дома, ри... это же она все заперла. А а, в теории, что Возможно, она, типа, он дьявол, сама дьявол. А еще Эндрю. Эндрю вообще Думаю, замечательно Он сбит с толку. Но он ударился головой. Будьте спокойны, некоторые ваши решения в будущем принесут плоды. Пока все неплохо. Справляетесь? Мужчина в баре. Проку от него было мало, как по мне, слишком невоспитан. Но что-то что он нам сказал. Беспокоит его. Хватит. В Литл Хоуп творится что-то неладное. Возможно, люди в беде. Идите же. Развеете этот туман. Отыщите Водителя автобуса. Электричество по-прежнему есть в городе. Эта девочка так странно говорила. Я с трудом понимала ее. Судя по говору, она наверняка не из этих мест. Напрашивается предположение, что она скорее из другого времени, а не места. Так, Это мы очень. играем за Анджелу. Может, здесь что-то есть? Блять, опять я к кустам подхожу. Адрес. Кому? А, штамп here. Видение. А, вот так оно выглядит. В виде почтовых? Прикольно. А понятно, что было? Кто-то или он сам держали пистолет у своего виска. И этот кто-то не был похож ни на кого, кто есть в нашей группе. Блять, там кто-то рычит. Вон он, вон вон, вон вон, вон там был, был, был. Блять, ты так близко к кустам идешь? Ну что, ебанутый? Блять, олень, сука. Ну, в прямом смысле слова-то это был олень. Может оттуда обзор получше? <Bat� turret> Конечно, ебать. Давай туда залезем. Мы же ничего не боимся. Мы просто идем, мы идем, и, и будь что будет. о <-2 muy Demon> uh uh, Города-призраки северо-востока. Литл Хоп, Город, в который вернулась природа. В воображении широких масс, скрытые глубины, просмотр, творцы, масс преподания городе призраки сразу вспоминается образ заброшенной хижины, мимо которой катится перекати поля. Однако города призраки встречаются и на процветающем северо-западе США, в глубине лесов, забытые и отданные власти природы. Причина появления таких городов различаются, но в конечном счете все сводится к, эко к экономике. Город мог разрастись благодаря заготовке, горному промыслу или иной промышленности. Зачем исчезли рабочие места, а с ними и люди. Одним из таких городов стала Литл Хоуп, построенный вокруг текстильной фабрики, исчезнувшей, когда рынок наводнили дешевые импортные ткани. После нескольких неудачных попыток спасти фабрику начался массовый отток жителей. Вскоре закрылись школа и даже церковь, оставив лишь безлюдные развалины хорошо она хочет поцеловаться со мной но ну, в плане с Эндрю. так а почему не держишься буду? не знаю как думаешь что с нами произошло я думаю да мы в опасности Думаю, мы в опасности. Это место чудовищно странное. Да, согласен. Оно не просто странное, но как заколдованное. Что он скрывает? Но надо, надо сохранять, сохранять спокойствие. Позитивный настрой, потому что паника никогда еще не помогала. И я лично не собираюсь тут торчать даже минутой дольше, чем это абсолютно необходимо. Поддерживаю. Согласен. Спасибо Полностью согласен. Кого. Там кто-то или что-то есть, блять, ну конечно. Блять, ну почему не без монстра? И музыка такая нагнетающая пошла. Но нам в ту сторону. Так, тихо, что-то вы затолпились. Но мы в пятером как бы полегче. Не так страшно. В теории. Но связь не работает, и мы не можем связаться ни с кем. Симулятор хождения. опа па па па па па, -па, -па, -па. Папа-па -папа, девочка. Опять она, опять это Мэри или Меган, как ее уже правильно называть-то? Что-то не так. Если город заброшен, откуда свет? Света быть не должно. Не должно, не может быть света в заброшенном городе. Там что-то впереди. Ты же не пойдешь одна туда там следы шин были а куда идем уже согласен смотрите стой стойте стоп Просто к сведению в ужастиках именно так все и происходит а мы где блядь, находимся что нам теперь делать бля в ужасе просто а -а -а! я разберусь ждите здесь я от страха зевать начал в руках заколола пальцах Я пойду с ним Стойте, я пойду с вами Одному нельзя идти А, эти пропали в тумане, все Но я считаю, мы сделали Эй, правильно, что не отправили их, не отправили ага. его одного Фонарик у нас будет, Эй, ёб там твою. Есть кто твою тебя ничего не смущает, дядя? Ой, еб блядь. Эй. Ну это не, не страшно. Джон! это не страшно. Кто? Вы? Что вам угодно? Что а вы? Ты? Что ты здесь делаешь? Она из прошлого. Нет, подождите. Не подходи. Что за черт? Кто ты? Это наша копия. Это невозможно. Язык черен в обенеках. Я не поддамся на чары ведьмы. Боже, молю тебя! Избави меня от видений! Кто вы? Этого не может быть. Не смей глядеть на меня. Ты мне не супружник. То есть в той реальности это ее муж? То есть у них пересечение реальностей? Или что? В город. До него недалеко. И там мы скорее найдем помощь. Вы в порядке? О, я совсем не в порядке. Конечно, мы Сам видели себя. Сбита с толку. Я видела в тумане своего двойника. Что там случилось? Из тумана появилась женщина, одетая как жительница Салема. Она что-то бормотала на непонятном диалекте. И что самое жуткое? Она выглядела точь-в-точь, -точь, как я. Как такое возможно? Вы делаете из мухи слона, а Нет, она говорит с правильные вещи туман не даст нам направиться никуда, кроме центра города. Туман решает, куда нам можно идти. Хрен там. Поищу другой путь. Вы что, ужастики не смотрели? Никогда нельзя разделяться. Ужастики фигня. А я пойду туда и без вас. Но это ты, ты зря. все-таки не стоит, Тейлор. Туда я точно не пойду. Я ж Джоном. Я с, Я с Эндрю. Город недалеко, так что пойдём все вместе. Тихо, бабуля, тебя не спрашивают. Все, тайм-аут. А Давай это ты зря. успокоимся. Подумаем, как лучше поступить. Если разделимся, охватим больше. Я с Тейлор. Одной тут оставаться небезопасно. У двух групп больше шансов найти выход. А мы ведь все этого хотим, так? Я не хочу разделяться. Вы правы. Если выберетесь из тумана и найдете помощь, пришлите их в город за нами. Они пошли в школу. Чувствую, нам повезет больше, чем остальным. Главное, чтобы хоть кому-то повезло. Ну, пошли. А, резко фонарики заработали, да? То есть до этого нельзя было светить, когда вы зашли в туман и стояли на мосту. Анджела, блядь, не мешай. Главное Анджело не потерять. Вроде что неплохая это? женщина. Слышите? Ты что долбоёб? Спасибо. Что за пирня? А как это был просто алкаш? Но... На велике? Это был просто старик из бара на велике. Старый пьяница. А, Где-то тут должен быть более легкий путь, ведущий на дорогу. Ты вообще Пойдемте. обосрался, блядь, и спрыгнул. А я за тобой вместе. Можете объяснить увиденное? Не уверен, что смогу. Но я знаю, что в Литл Хоу были суды над ведьмами, в то же время, что и в Саране. Что там было? Вы можете и сами догадаться. Сожжения были. Иди сюда, что там стало? Не нравится мне это. Беспокоиться не о чем. за херня, бах, ёб твою блять, стойте, блять какой трусливый это просто пиздец, блять, блять это просто кот. был просто код отлично ловко вы это сука мы испугались кота да. просто и анжелу блять одну оставили нервы совсем не к черту Спасибо, что пришли за мной. Если бы хотели побыть вдвоем, могли бы просто сказать, а не убегать так внезапно. Кто-то должен был успокоить Джона, когда он убежал в лес. Очень смешно. Говорю вам, там было нечто ужасное в той хижине. Вы правы. Там было что-то ужасно маленькое и безобидное. Жуткое создание в хижине оказалось... Обыкновенным котом. А, пойдемте дальше. <смех> Сука! Я смотрю, у них везде котики. Типа черные коты, как у Ведьм, да? видимо Ведьмаш любили черных котов. Это место наш шанс. Здесь должно быть радио или работающий телефон. Может, и водитель тут. Поищите, чем можно разбить стекло. Заебись.